Добрый день, меня зовут Сударикова Елена, я старший научный сотрудник Дарвиновского музея, вам уже меня представили. Я расскажу вам лекцию на, на мой взгляд, одну из самых животрепещущих и интересных вообще в данный момент в биологии тем, о том, в каком мы с вами на самом деле рабском состоянии находимся у маленьких органов в наших клетках. Спасибо. Лекция моя называется «Медихлорианы в эволюции человечества», но я надеюсь, что вы понимаете, что это название содержит некоторую шутку, что медихлорианы использовались в, как бы, в звездных войнах вообще в этом мире, и считается, что это значит, маленькие в крови расположенные тельца, которые придают человеку ну, какую-то особенную силу, они делают его носителем силы. А, непосредственно медихлорианов в наших с вами тканях не обнаруживается, а, но в наших тканях есть митохондрии, которые прислужили прототипом для того, чтобы ну, в какой-то момент Лукас придумал медихлориан. То есть это на самом деле вещи, созданные по аналогии. А, я начну... С некой базовой информацией, я очень коротко по ней пробегусь: что вообще, в принципе, все живое на свете имеет клеточное строение, все живое на планете на нашей, по крайней мере. Есть гипотеза о вирусах, которые непонятно, живы или нет, но считается, что они живые, пока не в клетке. Все равно, пока они в клетке размножаются, они живые. Нет, значит, нет. Клетки бывают двух типов: бактериальные и эукариотические. Вообще, можно сказать, прокариотический, эукариотический – это немножко устаревшее деление, но оно, в принципе, неплохо описывает э, то разнообразие, которое мы с вами имеем. Э, мы с вами привыкли думать о себе как об организмах эукариотических, и наши клетки действительно имеют ядро, имеют сложно организованные э, хромосомы в ядре, имеют митохондрии. Но это на самом деле условное представление. Каждый из нас на 10% состоит из клеток эукариотических, на 90% из бактериальных клеток, которые живут у нас в кишечнике. Поэтому эти бактерии сильно влияют на ваше настроение, поведение и так далее. То есть вообще-то нельзя сказать, что мы такие уж строгие эукариоты. Но тем не менее, если мы смотрим только на геном человека непосредственно, это, конечно, эукариотические клетки. Есть целый ряд отличий, которые характерны для тех и других клеток. Если читать школьный учебник биологии, обычно весь упор будет на ядро, на то, как организован генетический материал, который помнит, собственно, какие белки клетки должна производить и для чего. В случае бактерий это, и вообще проокодиотических организмов, это чаще всего молекула ДНК закольцованная. В случае эукариотических организмов это хромосомы, то есть линейная молекула ДНК, которая много-много раз сложно уложена, и суммарно такая как бы, длинная незакольцованная молекула, очень сильно компактизованная. Но а, с точки зрения такой фундаментальной биологии, последние 35-40 лет есть сомнения о том, насколько ядро является основным и определяющим для того, чтобы отделять прокариот от эукариот. И а, здесь у меня а, в табличке я выделил митохондрии, что митохондрии присутствуют только в эукариотических клетках. Скорее всего, это было необходимым условием для дальнейшего усложнения, в том числе для формирования ядра. То есть вообще-то митохондрии как минимум наравне с ядром мы можем считать значительным усложнением клетки. Что касается самих митохондрий, в каждой клетке, подобно как в нашем организме, есть органы, внутри клетки есть органоиды или органеллы. То и другое слово нормально принято для использования. Митохондрии ⁇ это органелы. Они имеют две мембраны. Внутренняя много раз изогнуты, у нее очень большая поверхность. Внешняя ⁇ это просто гладкий достаточно пузырек. Они достаточно маленькие, ну, значительно меньше бактерий, скажем так, современных. И на микрофотографиях выглядят вот таким примерно образом. Митохондрии, в отличие от многих других органал-клетки, которые служат для транспорта белков или для а, разложения каких-то веществ, которые попали в клетку, а, митохондрии а, имеют собственный аппарат, который говорит нам о том, что когда-то они были самостоятельными. Что, ну, собственно, митохондрии не всегда были в клетке, они появились не путем изменения генетического материала в этой клетке, а они попали в нее извне в свое время. А, и... Собственно, две мембраны, во-первых, говорят, эту пользу. То есть, что когда-то у нас было одномембранное животное, которое попало внутрь клетки, у него появился этот второй пузырек. Во-первых. Во-вторых, остатки э, генетического аппарата. Потому что у нас с вами есть ядерная ДНК, собственно, образующая хромосомы. Внутри митохондрии тоже есть ДНК. Она маленькая, достаточно. А у человека а, чуть больше 3 миллиардов парнуклеотидов в ДНК, в клетке ядерной. И всего лишь 17 тысяч парнуклеотидов, то есть, на порядке меньше генов, которые находятся внутри митохондрии. При этом интересно, что некоторые гены однозначно имеют происхождение митохондриальное, то есть когда-то давным-давно они попали в ядерный геном, хотя до этого принадлежали митохондрии, но митохондрия их отдала. В силу некоторых причин скоро обсудим, каких. Митохондриальная ДНК не так интенсивно мутирует, как ядерный ДНК, и мы, ну, вы наверняка слышали, что мы можем восстанавливать как бы, историю человечества передают материнский ДНК обычно, самки в большинстве случаев, и мы можем восстанавливать такую историю как бы, материнства матерей до очень глубокого прошлого. Кроме того, у митохондрии, кроме того, что у нее есть свои гены, у нее есть и свои рибосомы маленькие, они не такие, как наши с вами, они такие, как у бактерий примерно, и они тоже продуцируют некоторое количество белка, которое работает на нужный митохондрий. То есть это маленький, довольно-таки самостоятельный организм внутри нашей достаточно большой клетки. Митохондрии имеет делиться, это свойство, которое вообще, в принципе, характерно для клеток, как и у так и бактериальных, митохондрии умеют делать это несколькими способами. Иногда образуются перегородки внутри, иногда деление происходит ну, обычным способом через утоньшение такое своеобразное. Наблюдаются те и другие способы. Интересно, что в последние 10 лет ученые выяснили, что в клетке человека митохондрии делятся и еще и сливаются. Периодически обратно. А генетический аппарат у них у всех одинаковый в норме для человека, и как бы, когда в больших условиях голодания митохондрии сливаются, и все вместе выполняют ту нагрузку, которая на них приходится. Значит, когда, как митохондрии появились в клетках? Это вопрос сложный, животрепещущий. Я думаю, что всем вам в том или ином возрасте случалось слышать про симбиогенез, про то, что вот митохондрии когда-то предки. Митохондрии люб, поглощены клетками и образовали те клетки, которые сейчас как бы служит всем эукариотам – растениям, и грибам, и животным, и одноклеточным животным, в общем, всему разнообразию. Жизнь на планете появилась около 4 миллиардов лет назад. Вообще, с каждым, каждые два года жизнь немножко удревляется. То есть учёные находят что-то, ну, как, какую-то геологию, которая позволяет еще немножко жизнь удревнить на планете. При этом эукреты появились позже, около 2 миллиардов лет назад, может быть, даже чуть поменьше. В это время на планете происходило первое глобальное массовое вымирание, потому что появились цианобактерии, которые начали выделять кислород. До них этого никто не делал. У бактерий вообще они очень разнообразные по своему химическому обмену, по обмену веществ, и они могут разные неорганические вещества использовать и выделять. Но вот кислород долгое время, больше миллиарда лет, никто на планете не выделял, с ним никто не работал. Это достаточно сильный окислитель, довольно такой жесткий газ, скажем так, с которым взаимодействовать трудно. И когда цены бактерии начали его выделять, то это вызвало большое вымирание древнего бактериального мира, на самом деле. Нас с вами это, может быть, не так сильно заботит, то, что бактерии кажутся какими-то чуждыми организмами, но на самом деле это было когда-то значительным глобальным событием достаточно. А, однако, ну естественно, как мы узнаем с предыдущей лекции, организмы накапливают мутации, и если среда меняется, у нас выживают те, кто по счастливой случайности к новым обстоятельствам неплохо адаптирован. А, целый ряд бактерий приобрели на, внут как бы на внутренней поверхности своей клетки такие белки, которые им позволяли с кислородом взаимодействовать, то есть он их не отравлял, они его включили в свой обмен веществ. Судя по всему, митохондриями должны были стать какие-то древние бактерии, которые научились осваивать кислород. То есть наши с вами одноклеточные предки, они сделали этот шаг. Для защиты от кислорода они приобрели бактерии внутрь, которые умели с ним работать. Они сами не смогли мутировать, чтобы адаптировать к себе кислород, но они смогли потребить тех, кто начал их в этом смысле обслуживать, потреблять кислород для них. Бактерии, на геном которых больше всего похож геном митохондрии, это альфа-протеобактерии. Их много разных на самом деле, и в большинстве, опять же, учебников старых, если вы будете понимать, что-то старше 25-30 лет, что-то старше меня, какие-то книжки, то вы а, обнаружите, что почти везде упоминается схожесть метахондриального генома с геномом рикетсий. Это такие бактерии, которые умеют, собственно, они умеют использовать кислород. А сейчас им это не очень… когда-то раньше умели, сейчас им это не очень нужно, потому что это паразитические организмы, которые попадают в клетку, а, и они в ней не умирают. То есть вообще-то у клетки есть набор… Механизмов. Если у него попадает что-то живое, она разлагает обычно это в норме, вот, съедает, фагоцитирует. Но эти бактерии они не подвергаются фагоцитозу, они попадают в клетку и продолжают там жить. Ну, Например, вот современные рикетсии нам обеспечивают сопнотив Но не только, на самом деле, ряд заболеваний, просто менее популярных, чем он. Классический сценарий приобретения митохондрий выглядит вот таким образом. Он был заявлен в 60-х годах. В журнале теоретической биологии, у меня таилась буква «И» на конце, но предположим, что этого не было, жена Карла Сагана, известного астрофизика, если кто-то увлекается, можете знать, по имени Лин, ну, в девичестве звали Лин Маргулис, собственно, Лин Саган настала только в замужестве, написала большую хорошую качественную статью про происхождение клеток с желтых метахон... митохондриями. Она предполагала, что какая-то бактерия, которая не была подвержена тому, что ее можно было съесть, у нее были механизмы защиты от фагоцитоза, попала в какую-то примитивную клетку. Клетка примитивная, но с ядром уже настоящим, как предполагал Маргулис, то есть с длинными линейными хромосомами плотно компактизованными. В этой клетке она не разложилась, а превратилась вот в митохондрию, которая выделяет энергию на все нужды клетки, использует кислород, продуцирует энергию. Такое вот удобное, выгодное рабство. И есть второй сценарий, где в клетки, у которых есть митохондрия, еще попали хлоропласты. И у нас с вами появляются современные растения от зеленых водорослей к более сложным организмам, соответственно. Эта гипотеза, она очень долго считалась дельной. Как бы ученые в ней есть некоторые противоречия, но она ну, достаточно хороша, и долгое время она ученым служила. Сейчас она считается опрокинутый. Поэтому, если вы вдруг ее запомнили, можете постепенно начать забывать прямо сейчас. А более актуальной сейчас считается гипотеза, что предковая клетка для современных эукариотических организмов плотно боком прижималась к бактериям, которые умели э, использовать кислород. Принцип тот же самый. У нас все равно клетка, которая не умеет работать с кислородом, может от него умереть, обнимается, прижимается к тому, кто умеет работать с кислородом. В принципе. Принцип тот же самый. Но, посмотрите, у нас другим образом образуется наружная мембрана. У нас не за счет такого поглощения это происходит за счет пузырька лизосомного, а за счет объятия самой собственно клеточной мембраны клетки. То есть у нас эти объятия смыкаются и в этот момент появляется еще одна интересная вещь. Когда клетка вот эти выросты они удлиняются, они все больше и больше обнимают бактерию никуда ее не отпускают. В это время у нас появляется еще вот такой вот внутренний слой, который сейчас считается притечей для двойной мембраны, которая находится вокруг ядра и Надо сказать, что маргулис никак да. Ну, считается, примерно полмиллиарда лет он занял когда-то давно в прошлом. Сейчас прямо в лабораториях так не происходит обычно. Вот. Хотя Вантер, скорее всего, с этим экспериментирует в Америке. Значит... Ну, если вы за свои клетки, бойтесь, не бойтесь. <смех> у них уже все эндосембионты есть, все в порядке. А, значит, у нас здесь образуется ядро с ядерными порами. И это очень важно, потому что у нас здесь внутри может храниться генетический аппарат клетки, компактизованный хромосомы. и с ним будет удобно работать. Он будет своего рода в безопасности. Какие бы у нас яды не попали в клетку, у нас есть шанс, во-первых, защитить ядро, и, во-вторых, ну, в принципе, все удобно, компактизованно лежит в одном месте. В общем... То, что я сейчас показываю, это значительно более актуальная теория, кстати, из того же самого журнала, автор фамилии Лейн. Это вообще такой крупный следователь, который... Он важен тем, что он занимается часто не частными вопросами биологии. Таких исследователей очень много. Они важны, но большие прорывы совершают те, кто совершает метаанализы, кто анализирует огромный объем данных и делает какие-то глобальные радикальные выводы. Фамилии чаще всего мы знаем их, а не тех, кто работает с деталями. Вот. Значит, Лейн предполагает, что эта гипотеза, скорее всего, более корректна, и большинство современных исследователей с ним, в общем, склонны соглашаться. Маргулис ушла в историю. При этом, кто был предковой клеткой? Мы знаем, кто был... Предкам митохондрии это была какая-то альфа-протообактерия. Пока что мы все еще сами делаем вид, что рекеция. Хотя на самом деле не факт. Но по геному похоже, скажем так. А, но, скорее всего, оригинальной клеткой. Вот этой голубенькой, эоцит это здесь называется, но на самом деле как бы протоклетка. То, что, что превратится когда-нибудь в эокуриотическую клетку настоящую. Скорее всего, была не бактерия, потому что бактерии обычно а, имеют очень плотную оболочку снаружи, муриновую, из полисахарида, которую трудно достаточно а, чем-либо повредить. А если ты ее повреждаешь, то бактерия умирает. Многие наши антибиотики так и работают. Они повреждают наружные клетки, бактерии не могут делиться дальше. А, и... Скорее всего, предком нашей клетки, оригинальной хозяина, вот не раба, а хозяина, должны были стать те, у кого поверхность тела позволяет совершать фагоцитоз, позволяет совершать некоторые движения. И сейчас считается, что, скорее всего, предковой клеткой был не представитель бактерии, а представитель архей. Сам, сам термин прокариот, он вообще обычно объединяет бактерии архей, если его используют. Но архей, они немножечко не совсем прокариоты, потому что у них в... Так, да, клеточная стенка, ДНК, где? Ага, у меня здесь это не указано. А, нет, правильно, должно быть указано. С помощью гистонов, да, с помощью гистонов укладывается ДНК. Гистоны – это белки, на которые ДНК можно намотать и плотненько уложить. У нас, с вами, хромосомов гистонов много, восьми типов. А у архигестонов поменьше, но тем не менее у них ядерный аппарат уложен сложнее, чем у бактерий. Поэтому они немножко отличаются и вообще выделяются из всего вот этого прокариотического мира. И они больше всего похожи на те клетки, которые могли бы когда-то поглотить митохондрии и стать эукариотами. Но, опять же, у них есть предпосылки в организации ядерного аппарата к тому, чтобы когда-нибудь стать эукариотами. А вообще, чисто внешне, Археи от бактерий, на взгляд человека, у которого нет сильного микроскопа, отличаются не очень сильно. Просто бактерии – это слезевые пленки, комки и образования которые мы где угодно можем найти. А археи чаще всего живут в очень жестких условиях, при очень сильном давлении, очень сильной температуре. То есть они более выносливы, чем бактерии в данный момент. Но мы не знаем, как это выглядело раньше. То есть 2 миллиарда лет назад археи могло быть так же много, как и бактерии, они могли быть тоже очень разнообразны. Как мы с вами знаем, достроить изначальные варианты нам бывает тяжеловато. Значит, и ну, сейчас вообще эл элкуриот вообще относит не к вот этому вот трехдоменному дереву, когда у нас есть с вами бактерии, есть археи, собственно, и элкуриоты. По вот этим генетическим данным элкуриот – это одна из таких ветвей архей, очень усложнившихся, очень разнообразных. Но де факт у нас с вами вот а, такой, если посмотреть на мир вот с этой парадигмы, с точки зрения нашего происхождения, что мир действительно принадлежит бактериям и археям, а эукариот весь вот этот видимый мир, к которому мы с вами привыкли, биологический, это маленькая, узенькая, крошечная веточка одной маленькой группы архей, которая смогла приучить митохондрии. Ну, такой взгляд, в общем, тоже допустим. Я не утверждаю, если что, что он истинный, единственный, и мы должны как-то чувствовать сейчас ущерб своему достоинству, но, в принципе, это допустимый биологический взгляд, нормальная концепция. Здесь у меня приведены две гипотезы. Я их не зачитываю, потому что я знаю, что вы читаете быстрее, чем я вам прочту. Но значит, первая гипотеза, она как раз про рикетсии, про то, что когда-то клетковые клетки захватили рекеции, которые позволяли им использовать кислород. Она сейчас считается не очень корректной, потому что мы не находим никаких следов эукариот, у которых митохондрии нет. Вот чтобы клетка была эукариотическая, со сложным ядром, и имел вот этот потенциал кого-то поглотить, чтобы он служил, на нее обрабатывал кислород. Таких аукреот нет. Все аукреотические организмы, даже паразитические, простейшие, они имеют хотя бы следы наличия митохондрии в них. Не у всех митохондрий есть, но у всех когда-то были. И мы это читаем по днк клетки. Сейчас, как бы наиболее актуальной, считается водородная гипотеза. Она просто скинула рикетси, на самом деле, с этого пьедестала предков митохондрий. Она говорит о том, что наш предок – это архей, которого вообще не очень сильно волновал кислород. Он жил в таких жестких условиях под давлением при высокой температуре и далеко от того места у поверхности воды, где циану выделяли уделяли кислород. То есть что наш предок он не очень-то боялся кислорода и не пытался приучить бактерий для того, чтобы они вот кислорода защищали. Не это было его задача. Задачей было то, что предковые, предковые бактерии – которыми тогда, скорее всего, будут вот эти а вот вовсе не ликетсии. Дело не в том, что они умели использовать кислород, а в том, что они еще выделяли водород. У них немножко другой обмен веществ, чем ликетсии. И вот этот водород для метаногена был очень ценным топливом. То есть, что эти обнимания, которые мы с вами видели, они служили изначально не для защиты от кислорода. А первой важной функцией была, была возможность метаногену потреблять водород. А, значит, но штука в том, что сначала у нас с вами археи жил на дне обнялся плотно с будущей митохондрией, поглотил ее внутрь, она выделяет водород, ему это выгодно, он этим пользуется, соответственно. Но потом оказалось, что она еще умеет работать с кислородом, и, и архист мог позволить себе осваивать новые места обитания, то есть ему это приручение коровы, которая выделяла водород, дало возможность выйти ну, на свет Божий, можно так сказать, и воспользоваться кислородной средой, причем в полном объеме. Значит, нам нужно сейчас перейти к современным митохондриям. Немножко хочу рассказать об их обмене веществ, о том, что у них есть наружная мембрана, в ней есть поры, они умеют передавать через нее разные довольно-таки крупные вещества. На внутренней мембране никаких пор нет, она цельная, но в ней есть белки, которые позволяют вещества передавать во внутреннее пространство межмембранное и в цитозоль, внутренней митохондрии. Но они очень специфичны, то есть они работают только с определенными молекулами, в отличие от пор, через которые все что угодно с током жидкости может двигаться в любую сторону, более-менее. И у митохондрии есть ну, матрица вот эта вся внутренняя жидкая часть достаточно. Для нас с вами, как для эукариотических организмов, Важнее всего матрицы внутренней мембраны, потому что в матрице происходит цикл Крэпса, это разложение жирных кислот. Он идет постоянно, он замкнутый, и в то время, как он проходит, нас выделяют с вами протоны водорода. То, что нас сейчас волнует, это на самом деле более сложная громоздкая биохимия, но моя лекция почти лишена химии по возможности. Однако я после нее готова ответить на все вопросы, включая химические, если они будут. На внутренней же мембране митохондрии располагаются белковые комплексы. Собственно, когда я говорила, что у митохондрии есть собственный геном, и есть свои рибосомы, чтобы собирать белок внутри митохондрии, это те белки, которые встроены в основном в мембрану митохондрии. Ну и также некоторые ферменты, которые работают внутри нее. То есть митохондрия до некоторой степени обслуживает себя сама. Но она не самодостаточна. Если мы извлекаем митохондрии из клетки, то им не хватает ядерного присутствия, они начинают умирать. Слишком много генов отдали, скажем так, в прошлом. Не пугайтесь картинки, она нас не супер сильно волнует, нас интересует вот что. Это внутренняя мембрана митохондрии, в которой есть несколько комплексов белков. Они тяжелые, большие. Самый а, важный белок для этой лекции конкретно – это АТФ-синтаза. А, это белок, который умеет собирать АТФ. Я надеюсь, что вы слышали когда-либо в своей жизни, что главная молекула, которая обеспечивает энергией все живое, на самом деле, не только и но и прокурет это АТФ. Это нуклеотид, аденин, на котором, на котором висит три фосфорных остатка. И последняя висит на очень интересной связи. Она держит в себе много энергии, ее легко оторвать и легко посадить обратно. То есть мы легко с вами накапливаем там энергию, легко освобождаем, когда она где-то нужна. И как бы митохондрия производит для нас АТФ. АТФ работает во всех клетках нашего тела абсолютно, позволяя собирать какие-то новые белки. То, что я сейчас показываю, это на самом деле это выглядит как довольно-таки тоскливая картинка из учебника биохимии, но на самом деле это самый ключевой механизм нашей жизни. Мы с вами едим для того, чтобы в митохондриях внутри в Матриксе происходил цикл Крэпса, а дышим для того, чтобы вот на этой цепи митохондрии сжигали то, что они переработали внутри себя. Если вдруг когда-нибудь задумались, зачем мы едим, зачем мы дышим, мы делаем это все ради митохондрии, ради того, что в конце концов, они выделяли АТФ. Ну и, конечно, некоторое количество пищи идет на сборку новых белков и сахаров, которые мы используем в нашем теле. Но поменьше, чем на самом деле, мы тратим на обслуживание митохондрий. А, очень долгая теоретическая история, на которой, может быть, когда-то я сделаю лекцию, но не популярную, научную, про то, как ученые догадались, как работает эта дыхательный цепь. Ну хорошо, у нас с вами тут в матрице происходят какие-то реакции. Uh, и uh, они замкнуты, они цикличные. Почему в итоге, после этих реакций, происходящих здесь, у нас по мембране проходит ток, и в конце выделяется АТФ? Это длинная и сложная история. На этом поле многие ученые поломали копии. Нас сейчас интересует только то, что на самом деле во всех этих процессах матрицы у нас выделяются протоны. Вы помните атом водорода. Если он ни с кем не соединен, то он имеет положительный заряд. Это очень маленький, очень легкий атом с одним плюсиком наверху. Вот у нас эти протоны они накапливаются в нескольких комплексах на мембране. Они накапливаются в межмембранном пространстве под поверхностью митохондрии. И именно протоны выдавливают из АТФ-синтазы энергию на то, чтобы она собирала АТФ. То есть э, фактически все, что происходит в митохондрии, это вот это накопление протонов, отрывание их от всего, чего можно, накопление в межмемеранном пространстве, и дальше давление на белок, который умеет слышать вот эти накопленные протоны снаружи, он их использует и собирает нам АТФ. Это самый, один из ключевых и самых важных организмов в нашей с вами жизни. А механизмов, про организмов, а, вообще, то есть все клетки нашего тела, они работают по-разному, мышцы по-другому, чем печень, чем мозг, но они все способны вообще работать, только потому что в каждой из митохондрии, которые делают на внутренней мембране много-много раз, мембрана вся усеяна этими дыхательными цепями, они умеют собирать ЭТФ-синтазу, умеют накапливать протоны и выдавливать ЭТФ, это самый ключевой механизм. Значит, так выглядит сам белок ЭТФ-синтаза, он большой и сложный, каждым цветом помечена одна субъединица. Ну, это такой очень длинный протеинозаминокислот, который плотно сложен. Так выглядит сам ЭТФ. Вот это та самая волшебная замечательная связь, тот фосфат, который легко отрывать и присоединять обратно, и который оплачивает все нужды всего организму в итоге. Просто еще одна картинка, что между мембранами копятся, копятся протоны, вот тут у нас АТФ внутри появляется. Для АТФ есть специальные каналы, чтобы доставать их в межмембранное пространство, и чтобы их а, митохондрия отдавала дальше в клетку. А что следует из того, что я сейчас рассказала о митохондриях? А следует несколько вещей. Во-первых, митохондрии главным образом служат на то, чтобы обслуживать энергетические нужды организма производите ТФ, но если мы ТФ не используем, например, мы с вами кушаем 5-6 раз в день, а физической нагрузки никакой у нас нет. Например, мы с утра до вечера сидим с вами ровно за компьютером. Например. Это гипотетическая ситуация, я понимаю, никто из вас не живет таким образом жизни, но, допустим. Значит, если мы не тратим эту энергию, то есть у нас митохондрии стараются, мы загружаем пищу, мы загружаем кислород, митохондрии за всех сил эту пищу сжигают, сжигают, выделяют ТФ, мы его не тратим, то у нас с вами протоны выделяются в виде тепла. То есть если к митохондрии нет особенного запроса, если АТФ накопилось слишком много, митохондрия это слышит и перестает его производить, потому что, очевидно, он ну, не нужен сейчас никому. Самой митохондрии обычно точно не очень нужен. И протоны просто выделяются через поверхность митохондрии, через клетки, и мы с вами обогреваемся. Uh, собственно, есть разница в том, как работают митохондрии людей, обитающих на разных участках нашей планеты. Если вы живете в тропиках, то вам сильно себя обогревать не нужно. Uh, если вы живете ну, за полярным кругом, если, например, вы скимос, лапландец, чукча, то ваши митохондрии работают изо всех сил постоянно, и uh, им много приходится времени, как бы много протонов отдавать на тепло. Они не могут обойтись только от ЭФ. То есть, uh, живя в тропическом климате, можно позволить себе меньше есть. Просто потому, что вам тепло не нужно. Нужно, чтобы митохондрии справлялись с выработкой ТФ, Больше, в общем-то, ничего. А если жить в холодных условиях, нужно есть достаточно и достаточно калорийно, чтобы вам хватало и на энергообеспечение, и на согревание тоже. А дальше митохондрии в огромной степени обеспечивают наш обмен веществ. И разные вещи, которые связаны с тем, что у кого-то он быстро, у кого-то медленный, они связаны с тем, нет ли каких-то мутаций в белках, которые сидят на внутренней мембране митохондрии. Часто достаточно. Значит, вы знаете, что чем меньше животное, тем больше ему нужно есть пропорционально объему тела. Это связано с внутренним объемом организма и наружной площадью. У больших животных вот этот разрыв между объемом площади, он маленький. Им не нужно тоже тратить сил на обогрев себя, примерно как тропическим людям, людям, живущим в тропиках современном. Маленькому организму нужно тратить очень много сил на обогрев, и есть тоже очень много. То есть, казалось бы, маленькому организму нужно меньше АТФ, чтобы жить. Да, но при этом гораздо больше тепла, и поэтому суммарно пищи в несколько раз больше на грамм веса получается у маленьких животных. Кроме того… Я думаю, что вы представляете себя обычно, чаще всего, большие животные живут дольше, чем маленькие. Обычно. Это не, не абсолютная закономерность, есть разные исключения, но чаще всего, в большинстве случаев, есть закономерность. Маленькие животные очень мало живут, и они очень быстро живущие. То есть нужно максимально часто плодить максимальное количество потомства, потому что если ты мышка, то у тебя там от полугода до двух лет в хорошем случае. Вот. А если ты слон и живешь... 80 лет, то тебе достаточно, ну, двух слонят за свою жизнь оставить. И, в общем-то, ты уже нужду популяции однозначно покрыл. А, длительная жизнь связана с тем, насколько митохондрии изношена. Большому животному не приходится заставлять митохондрии много трудиться. То есть достаточно поставить столько пищи, сколько хватит для выработки АТФ. Все, согреваться сильно не придется. Даже если ты полярный медведь, ты на обогрев тратишь гораздо меньше сил. А, и Поэтому твои митохондрии дольше работают, у них меньше причин повреждаться, скажем так. Это можно себе представить как какой-нибудь механизм, как какую-нибудь крутящуюся, не знаю, ручку с колесом. Понятно, что если в день ее крутите 10 раз, она не так скоро сломается, как если вы ее тысячу раз в день прокручиваете или пять тысяч раз, например, если мы говорим об этой разнице. Как человеку, у которого в музее есть интерактивный экспонат, мне очень больно сейчас об этом говорить, но ручки, которые реже крутят, лучше работают. Это правда. И, значит… У нас с вами есть такие закономерности, что митохондрии, которые пореже используются, они подольше служат, обеспечивают хозяину подольше жизнь. Отсюда, кстати, можно сделать интересный вывод. Как же нам с вами продлить нашу жизнь на основании тех знаний, которые мы сейчас получили? Ну, мы представляем себе, как работают митохондрии. Исследования лабораторные показывают, что есть единственный способ. Ну, кроме того, что у нас есть предрасположенности там, к разным заболеваниям, и с этим ничего не поделаешь. Кроме того, что у нас есть разный образ жизни, опять же, и это в ваших руках, ну, тем не менее. Дальше у нас есть единственная возможность продлевать жизнь – это меньше есть. Эти исследования как на людях, так и на крысах, они показывают, что чем меньше вы заставляете митохондрии работать, чем больше вы замедляете свой обмен веществ, тем дольше вы живете. Это, я понимаю, что то, что я сейчас говорю, противоречит э, тренду современного фитнеса, о том, что нужно раскручивать обмен веществ, чтобы он как на электростанции в топку все работал. На самом деле, если есть желание долго жить, а не коротко и красиво, то лучше наоборот все замерить и жить, как черепаха, там, до 200 лет, но очень-очень не спеша и редко, мало питаясь. На всякий случай, я не говорю о совершенно предголодных состояниях там, о каких-то концлагерях или чем-то таком. Просто маленькими порциями, скудными достаточно. То есть никогда не наедаться вполне. Не обязательно чаще, просто меньше. Суммарно просто меньше. Ну, но опять же, чтобы не умирать от голода, при этом нужно так, как минимальные какие-то там 500-700 калорий в день набирать, человеку все таки конечно, стоило бы. А это зависимость от длительности, да, общего метаболизма от обмена веществ, но, собственно, длительность жизни, она, в общем, почти так же на самом деле будет расположена. А, значит, дальше. Метахондрии, кроме того, что определяют наш обмен веществ, они еще сильно влияют на половое размножение. Я надеюсь, что вы представляете себе, если организм пользуется бесполовым размножением, как бактерии, то он очень уязвим к изменению условий. Все примерно одинаковые в силу бесполового размножения. Если у вас резкое похолодание, более-менее все и вымирают. Половое размножение обеспечивает нам отличие потомства от родителей. Это важно достаточно. Чаще всего у живых организмов два пола. У эукариот, во-первых, только бывает половое размножение. Во-вторых, чаще всего два пола, хотя не всегда. Есть грибы, у которых семь полов, у которых 10, но это исключение. Обычно два. Мы с вами привыкли, что... Женский пол несет x хромосом, мужской две разные хромосомы, XY, то есть есть отличие в геноме на, на уровне хромосом. Это не всегда так. У многих птиц мы с вами встретим обратную ситуацию, когда у самых две одинаковые хромосомы, гомогометный пол, а у самцов наоборот они различаются. Есть вообще организмы, у которых пол определяется... Ну, не только количеством хромосом, скажем так. То есть нам, чтобы получить самца для пчел, мы должны просто хранить неплодотворенные яйца. У него вообще будет только одна хромосома, не будет никакого двойного вот этого набора. Будет только половинка. Не парные хромосомы, а одиночные. А настоящие пчелы, самки, это диплоидные организмы, но их при этом по разным кормам детства, они вырастают с разными функциями. Размножаться умеют те, кого кормили молочком. Я пытаюсь просто сказать, что пол на уровне хромосом определяется по разному у разных животных. Но вот на уровне митохондриального ДНК он определяется достаточно очевидно. Да, это здесь значит момент, что пол наследуется в момент слияния гамет, но ну, это вот как у, как у нас с вами пол определяется у зигот, и все и дальше он в течение жизни обычно один и тот же. А у многих организмов из зависимости среды, ну вот, собственно, насколько грели, э, чем кормили, какой был размер яиц, то есть на самом деле у разных животных можно встретить разные системы определения пола. Э, Митохондриям важно достаточно, чтобы Ядерный геном, их слышал и с ними работал. То есть, чтобы они не оказались отверженными, что есть, есть некий, некий как бы, химический диалог между ядром и митохондриями и нужен, чтобы он мог звучать. Поэтому только один пол должен передавать хромосомы. И у самых разных животных, с которых пол определяется разными способами, митохондриальную ДНК обычно передают самки. Если вы, я, я понимаю, что здесь аудитория интересуется новостями и вы наверняка слышали, что недавно значит, смонтировали человека в Китае, у которого митохондриальная ДНК от отца, в принципе, ну, это возможность, потому что это приносит с собой сколько-то митохондрии, вот тут вот в шейке, между головкой этих генетического материала и хвостом, который умеет двигаться, есть кучка митохондрий. А вообще на них стоит убиквитин, на них стоит черная метка, и яйцеклетка, она их разлагает. Сразу, как только видит чужую митохондриальную ДНК, она от нее избавляется в норме. Но этот процесс может пойти не так. Любой процесс, где у нас с вами работают белки, может пойти не так технически. Иногда какие-то остатки бывают мужского митохондриального генома, и, видимо, в ближайшие годы нас ждут открытия на этот счет. Бывает, что он сохраняется, но вообще в норме, обычная ситуация, что он не сохраняется, что у нас с вами метахондриальная ДНК передает только мать. И на X-хромосоме лежит аппарат, который позволяет слышать эту метахондриальную ДНК. То есть эта э, передача, она не призвана дискриминировать один из двух полов, она призвана обеспечить нормальную работу митохондрии потомства всегда. Она всегда работает в с материнской X-хромосомой. Все. Это, в общем, такая, такой простой инженерный механизм для защиты митохондрии будущего потомства. Да, кстати, вообще обычно мутации митохондрии, они приводят к смерти. Люди с нарушениями работы митохондрии живут достаточно э, мало и плохо чаще всего. То есть это не, не, не жизнеспособно чаще всего. Митохондрии очень консервативны. Да, митохондрии обеспечивают нам также смерть. <с> Если мы не умираем от несчастных случаев, от болезней, от того, что нас убили ограбили, то и умираем сами по себе в своей кровати, вот этой идеальной человеческой смертью, что я очень старый, в окружении своих правнуков, очень богатый, лежу в кровати, умираю без боли. Вот эта тихая, медленная, старческая смерть – это тоже заслуга митохондрии. Митохондрии отвечают за то, чтобы клетки а, апоптировались. Вообще у... Клетки есть два, два, два возможности умереть. Первое ⁇ это некроз, это если мы чем-то снаружи повредили. И это страшная смерть, клетка при этом страшно кричит, выделяет химические вещества и давит. все клетки рядом тоже кричат, отек, воспаление очень плохо. Это для, для организма это стресс. А, апоптоз ⁇ это мирное самоубийство. Это клетка, которая понимает, что у нее накоплено много мутаций, что она плохо производит белки, что она вредит остальному многоклеточному организму, а все клетки имеют одинаковый геном, и каждый из них готова пожертвовать собой многоклеточных животных, и она просто разрезает себя на куски, и соседи эти куски тихо съедают. Все происходит молча, никто не кричит, никаких отекхов и воспалений. А поптозы в нашем теле происходят постоянно, они служат обновлению тканей для многоклеточных, это суперважная вообще часть жизни клетки, ее смерть. И Благодаря апоптозу, собственно, мы с вами обычно не болеем раком. Если механизм апоптозы у клетки нарушается, она неконтролируемо делится, умирать не собирается, несмотря на свои проблемы, превращается в опухоль. Но обычно, обычно апоптоз как, как бы нормально работает, в норме вообще обычно. Ошибки бывают, но вообще-то это хороший механизм рабочий. Есть несколько способов, как клетка догадывается, что ей нужно апопсировать. Почти все они завязаны на то, что рано или поздно митохондрия получает сигнал, что нужно выпускать белки, каспазы, которые начнут резать клетку на кусочки. Тихо и без особенной боли. А, накопление, да, я сейчас рассказываю про смерть только клеточную. На самом деле, в смерти такой радикальной, человеческой смерти, большой митохондрии все равно играет свою роль, если она не внезапная. А, да, это мой любимый портрет человека, что вы представляли себе, как еще выглядит человек, кроме того, к чему мы с вами привыкли. По а, количеству клеток, сколько каких клеток у человека в теле есть, а, соответственно. А, Кроме того, что митохондрии, ну, как, как митохондрии вызывают апоптоз, они выделяют свободные радикалы. Вообще в них проходит несколько а, реакций, которые не очень удобны для всей остальной клетки. А, свободные радикалы в клетке нужны. Если их выделяется немножко, клетка начинает делиться. Если их выделяется много, клетка апоптирует. И то, и другое для нашего организма очень важно. И чтобы клетки делились и обновлялись, и чтобы они умирали периодически тоже, если плохо справляются. Со свободными радикалами интересная история, потому что вообще про них известно давно, достаточно, там, с 50-х годов прошлого века, ученые подумали, что раз мы знаем, как клетки умирают, можно заставить их не умирать, можно предотвратить выброс свободных радикалов, взять антиоксиданты добавить их в пищу, найти, в какой пище антиоксидантов много, и защитить организм от выброса свободных радикалов. Это оказалось ужасной идеей. Если вдруг кто-то из вас еще как-то морально покупается на большое количество антиоксидантов, это не хорошо и не плохо, их можно употреблять, ничего страшного в этом нет. Но они не полезны, специальной пользы в них никакой нет, потому что если вы душите свободные радикалы, клетка, не способная к апоптозу, может вломаться. То есть ничего хорошего в том, чтобы их как-то много таблетками, горстями есть, как в 70-х в Америке было модно, в этом ничего хорошего на самом деле нет. Свободные радикалы должны уделяться, и клетки должны периодически умирать. Это, в общем, нормальные процессы. Но штука в том, что если как бы, мы интенсивно с вами едим, интенсивно двигаемся, в митохондрии интенсивно работают, свободных радикалов довольно много. И это в целом ну, ведет к некоторым тоже из нашими организма. Не только самих митохондрий, но и вообще клеток, которые митохондрии окружают. Митохондрии... Может быть, эти, эти темы стоит понять местами, что старость потом спинц но просто это важно, что старение организма связано с тем, что многие клетки на, накопили много мутаций, не очень хорошо справятся со своей работой. И вроде как, если они апоптируют, то кто на их место придет? с одной стороны, а с другой стороны… Э ну, Как-то как организм, в общем, продолжает жить. А, здесь мне всем известный голос земляков. А, это организм, грызун, который вообще сильно старению не подвержен. Но у них а, очень особенная социальная организация. Если есть одна самка, которая размножается, а все остальные просто рабочие особи, то обновлять популяцию более-менее ни к чему. Все Это близко к бесполому размножению, потому что все рабочие особи между собой генетически либо идентичны, либо очень похожи. Вот. А если мы говорим с вами о, о, о популяции, где нет рабочих особей, где у нас все полноправные, все равноценные, все могут доставлять потомство, то старение такой популяции нужно. Нужно, чтобы организмы, которые сильно поизносились, постепенно заканчивались. На их место приходила, соответственно, молодежь, более свежая. Э, ученые считают, что выделение митохондриями свободных радикалов – это один из механизмов старения, я об этом сказала. На самом деле их, их несколько. Еще один связан с делениями клетки, с укорочением концевых кусочков молекул ДНК – Uh, и, так, прошу прощения. Еще одно связано, да, с тащением метаболической активности тела. Это у нас тоже сильно изношенные митохондрия, На самом деле, если пересказывать uh, верхнюю часть, я сейчас пропущу, потому что лекция по сокращенному варианту. Я и так уже сейчас, по-моему, выбиваюсь из времени. Пять минут. И я хочу обратить ваше внимание на то, что эта лекция вообще ценного: что, во-первых, мы приобрели митохондрии не тем способом, как обычно об этом пишут в учебниках, скорее всего, а другим. Во-первых, во-вторых, митохондрии позволили нашим предкам преодолеть огромный кислородный кризис и не вымереть, а обрести возможность стать многоклеточными. В-третьих, митохондрии подарили нам возможность быть многоклеточными. В четвертых, ми митохондрии подарили нам два пола: половое размножение романтическую любовь. И в-третьих, мы едим и дышим не ради себя, а ради митохондрии в основном. На этом моя лекция окончена. Спасибо большое за внимание. Поднимайте руки. Я к вам подойду. Елена, у меня вот два, несколько вопросов к вам возникло по ходу лекции. Вот вы говорили про разных животных, продолжительность их жизни. Но ведь ворон не ворона, а ворон, черный именно. Это ведь сравнительно небольшая по габаритам птичка. А живет, я слышал, чуть ли не три столетия. Вот как это так? Так, три столетия – это поэтическая метафора. На самом деле, вороны живут меньше века, чаще к 70 годам что-то длится. А про птиц я вообще этой презентации не упоминала. Это отдельно достаточно большая тема. У птиц особенным образом организованы митохондрии. Не такие, как у млекопитающих рептилий, как у других эукариот. У них дыхательная цепь работает очень экономично. Она выделяет столько, сколько к ней есть запрос. То есть птицы в некотором смысле, ну, похожи на эльфов. Они плохо стареют и плохо сами по себе умирают. Они умирают чаще от внешних каких-то ну, болезней, травм там, и так далее, хищников, ну, в общем, от каких-то внешних неприятностей. Это касается не только воронов. В принципе, многие птицы, небольшие по размеру, живут гораздо дольше, чем мы бы от них ожидали по вот этому моему графику. Связано с тем, что у них другая немножко дыхательная цепь. Кстати, это еще встречается у некоторых людей. Например, у японцев за счет изолированности их островов тоже закрепилась мутация дыхательной цепи митохондрии, которая обеспечит им большой процент долгожителей по сравнению с остальной планетой. Они могут есть как хотят, могут много есть, все равно долго проживут. Повезло. И еще по поводу есть вот я хотел спросить: а люди, которые питаются редко, но метко. Они все-таки больше нагружают свои митохондрии, чем те люди, которые питаются мало, но часто. А, с точки зрения митохондрии нет никакой разницы, с какой частотой вы потребляете пищу. Важен суммарный колораж. А, можно суммарный за один день именно. с утра съесть свои две тысячи. Можно в течение дня их раскидать на маленькие приемы. Чувство голода вообще во многом... Психологически обусловленная штука. То есть нам скучно, мы поели, мы расстроились, мы поели, мы разозлились, поели очередной раз. То есть это не всегда. Мы не всегда едим, потому что голодно. Ну выпили, поели. И я хочу сказать просто о том, что митохондрии не принципиально, как часто вы едите, потому что важно, сколько у вас есть сахара. Если вы сахар из крови потратили из печени возьмете гликоген, у вас будет еще сахар. Не обязательно все время есть. Митохондрии найдут, что пожечь. Есть жиры, есть сахара, у нас есть достаточно запасных веществ. В принципе, технически. Неважно, с какой частотой. Метахондрии реагирует не на частоту поедания, а на то, сколько за день калорий съедается на протяжении долгих отрезков времени. И еще вот по поводу кислорода я маленько не понял. Если атмосферный кислород создали вот эти как, цианобактерии, да? Да. То, значит, те микроорганизмы, которые первые появились на планете, они жили без кислорода? Да, полностью? конечно. Почти полтора миллиарда, миллиарда лет а без кислорода. как кислород же они дышали атмосферу? без кислорода тогда? Чуть не представляю. Они не дышали. Они использовали совершенно другие... Они все равно синтезировали АТФ, но использовали серу, фосфор, аммиак, метан. То есть они просто питались, но не дышали? Так, что ли, получается? А, они дышали, но не с помощью кислорода. Кислород не был акцентром электронов для них, если это что-то вам скажет. Они использовали другие вещества. Сера может работать вместо кислорода у бактерий. Бактерий. Их обмен веществ позволяет там, делать те же операции без кислорода. Кислород был шоком в тот момент, когда появился. А цианобактерии, если не водоросли? Это одно и то же. Одна. Собственно, по-моему, одно из глобальных вымираний, собственно, и было вызвано появлением как какого-то 1,1%. Ну, какой-то Но... небольшой цифры, да. общем, когда кислорода накопилось под озонным словом достаточно, всем бактериям было так себе. Так, Еще руки, вопросы? Лучше всего микрофон, точно с трансляцией. Передайте, пожалуйста. Ваши вопросы слышат миллионы. А вот простой вопрос: а почему не предусмотрен как бы механизм ограничения, вот, потребления из избытка, вот, я не знаю, там, к, там, по, по, по, по, по калориям, там еще там Ваш подобные. вопрос задает вас, вас некий инженерный ум. Дело в том, что эволюции нет инженерного ума, она работает со случайностями. Если что-то случайно появившееся, работает, оно закрепляется. — Митохондрии, как они есть, не способны же, себя контролировать. — Это как бы в сторону усовершенствования и так далее, насколько я понимаю, да? — Ну, что в имеете в виду? Что ну, в будущем ну, биологи что-то сделают с митохондриями? — Процесс, процесс сам, сам, сам по себе. Или, или нет? Ну как? Жизнь. Вот как бы вы вот рассказываете да, о преобразовании, что в результате вот получилось вот так. — Да. Да. А почему не предусмотрен сразу как бы, ну или в процессе механизм, который? Потому что что-либо предусмотреть может разумный инженер, который придумал конструкцию. Угу. Эволюция ничего не предусматривает. Она делает совершенно случайные вещи: павление хвосты, угу. китовую холоколацию. Прижилось, работает, все замечательно, работает в продакшн, работает в продакшн, все, никто не поправляет баги, никто ничего не меняет в этом. Если как-то да. работает, хорошо, от нас зависит, как мы контролируем это. Ну, то есть мы, мы можем говорить о том, что в, в результате там, эволюции в каком-то там еще, там нет, через несколько миллиардов лет, Никогда бог, эволюция не придет пред, да. к предохранительному механизму, потому что эволюция нормальна, как мы то существуем. Мы есть, нормально здесь, размножаемся, нормально стареем, нормально ограничений, ограничений нет вообще, да. У птиц лучше, чем млекопитающих, связано с ну, полетом. Да, Они... вот, в принципе, об этом говорю, какой-то... Э... Птицы позже произошли, птицы освоили воздушную среду. Это были две водных, которые сделали птиц очень уникальными по сравнению с нами, остальными наземными Вот, Но э, де-факто... У людей вообще эволюции особенно сильно нет. Но у нас есть, опять же, инженерная механика. Может быть, мы придумаем способ регулировать митохондрии сами, как бы. Можно подредактировать геномы эмбриона. Но с взрослым человеком трудно что-то сделать. С геномом еще можно. А так вам я только могу посоветовать ограничивать извне своим образом жизни. Больше ничего. Я, я понимаю, мне, мне жаль. Я могу, кстати, утешительно, можно одно, одно слово буквально? Я Коротко. могу только сказать, что у нас предыдущая лекция в биолектории, которая проходит на этой площадке, была посвящена, собственно, редактированию генома. Прекрасно. Да. Если, если правительства станут на это поспокойнее смотреть, то будет отличная интересная история в будущем. А я хотела сказать о старении, о том, что вообще почему не предусмотрен предохранительный механизм. Это все тоже вопрос, потому что животные в природе вообще редко доживают до старости. Это мы с вами хорошо доживаем до старости в нашем 21 веке, а в 18-м мы тоже так себе доживали до старости. И До этого я вообще молчу, сколько мы, лет мы жили. А старость ⁇ это, ну, та старость, которую мы с вами проводим там треть нашей жизни, это большое достижение. митохондрий, к этому вообще не готовились никогда. Вот. От нас зависит, как они смогут с этим жить. Так, остались ли еще вопросы? А, если нет, тогда... Один. Один? Ладно. Под, под... А, нет, магистр, я, я специалист-антрополог, я закончила в 2012 году. Ага, в этом смысле магистр. Нет, Станислав Рыбушевский магистр.